разбираем багажник боковую штуку сюда подковыриваем вынимаем эту штуку отсоединяем плафон точнее не плафон а прикуриватель далее снимаем вот эту накладку снимается она торксами раз-два-три-четыре берем т25 торкс откручиваем вот эти вот винты снимаем этот разъемчик вот с этим разъемчиком будьте поаккуратнее тут есть щелчок с этой стороны и он есть с внутренней стороны их надо два одновременно сжать и вытащить на себя Раз. вот эти штуки у кого они есть откручиваем вот эти вот болты 12 лучевая звездочка м10 или м12 сейчас посмотрим Открутили. Три болта. Снимаем вот эту штуку. Назову ее направляющей. То же самое по аналогии с той стороной. Вытаскиваем эти заглушки. Чтобы подобраться к винту. Берем битуты 20. Так, подковырим заглушечку. Там видим торксик. Торсик на посмотрим насколько 20-25 попробуй дерни ее на себя подсуваем сюда что-нибудь и сдергиваем ее с вот этих щелчков с той стороны резинка естественно Потом откручиваем вот этот торксик, снимаем вот эту планку. Ну и потом убираем вот эту штуку. Потом берем, засовываем, дергиваем, дергаем точнее, чтобы сорвать с вот этих вот щелчков так скидываем вон ту белую штуку убираем ее отщелкиваем вот эту ну и дерни там на себя угу. Вот. получаем доступ к этой обшивке с левой примерно что-то по аналогии сняли обшивку поролон аж булькает как говорят типичная проблема крыши с панорамой окисел тоже все мокрое